бисмиллах альхамду лиллахи рубин алимин вассалату вассаламу аля ашрафин анбия и вальмурсалин аля набий на мухаммад саламу алейхи ва алихи ва асхаби алейкум ва рахматуллахи варакатух дорогие братья и сестры мои ученики и ученицы сегодня мы пройдем с вами удивительный аят Аллах субханава та'алла говорит в Кур'ане ва махалакатул джинна Вал Инса, Илля ли я буду, ли я будун, Вамахалака туль джинна вал инса, Илля ли ярбудун. Аллах Субхану Тайля в Курне говорит, Вамахалакату, я халакту, халака это творить, создавать, я создал, Вамахалактуль джинна, вал инса, и я не создал джиннов." И людей понапрасну или забавляясь, или для какой-то там вещи дуньей. И я буду. Не иначе, как только для того, чтобы они мне одному поклонялись, чтобы они мне одному делали айбадат. Не просто так Аллах Субхану создал джиннов и людей. Не просто так. Улама ту ту это Аллах спонтан, говорит про себя, Я. Ту – это значит я. Уламахатул-джинна, аль-джин это мир джиннов, вал-инса и мир людей. Инс, инсан, мы говорим инсан, аль-джин, джиннар, инсан, инс, инсан, да, инс это люди. Илля, кроме как для того, чтобы ли я буду не смотрите ли я буду ни. Смотрите, буду ни». в конце стоит нун с кассерой это для того чтобы они мне одному мне мне одному поклонялись делали мне рибадат. смотрите ли я буду не и поэтому здесь в этом аяте мы видим какая мудрость всевышнего аллаха субханава хикмат какой хикмат зачем он нас создал для чего он нас создал всех джиннов и всех людей а это этот хикмат именно мудрость вот это в том чтобы мы поклонялись всевышнему аллаху Таля. мудрость создания джиннов и людей в том чтобы поклонялись все они и джинны и люди поклонялись только одному лишь Аллаху, совершали ему поклонения айбадат все виды поклонений совершали всевышнему аллаху и что люди созданы не просто так и не для забавы а именно для поклонения не как животные иду куда хочу ем что хочу скачу как хочу и прочее прочее нет нас аллах создал Дал нам все в этом мире. Но он нас создал для цели. Для какой-то цели. А это Айбада. Или я буду ни. Чтобы мне, только мне одному поклонялись. Здесь я буду, здесь абд. Есть слово такое абд. Корень абд. Мы все знаем абдулла, абдуррахман, абд. Абд это раб что мы все рабы Аллаха. Мы все его рабы. И отсюда слово айбада. Поклоняться. Поклонение, все то, что любит Аллах. Все, что он приказал на языке своего пророка, на языке своего посланника, Мухаммада. Саляллаху, алейхи, все, что донес до нас Мухаммад, вот это айбада. Все, что приказал Аллах. Все, что запретил, вот это аиба, да, для того, чтобы мы поклонялись Всевышнему Аллаху, субханавата аля. Вот мы для чего были созданы. Не для того, чтобы все время просиживать в чатах, в инстаграмах, в фейсбуках, в телеграмах, на всяких там каких-то группах. Не для этого. Тратили свое время, а мы должны поклоняться Всевышнему Аллаху. Выполнять все то, что он любит. Понятно, да? Ибо, как я сказал, все, кто на небесах и на земле, все они являются рабами Аллаха. Все, все, все, все, что есть на небесах и на земле, это все рабы Аллаха. И каждый, и каждый из нас в судный день придет к Всевышнему Аллаху. Фардан, фардан по одному. Каждый предстанет пред Аллахом, и каждый будет отвечать за свои поступки. Каждый, каждый из нас придет в Судный день к Аллаху Спасателю. Понятно, да? У амахаллахатульдинна инса альдинны и инс и люди. Здесь сказано, что из числа мужчин, из числа женщин, альдинны валь-инсы все всех Аллах СубханаВаТаали создал для одной единственной цели. Аллах СубханаВаТаали ничего не хочет от нас. Он хочет только, чтобы мы поклонялись Ему. Он нас создал для того, чтобы мы Ему поклонялись. Но Он не нуждается, не нуждается в нас. Это нам же на пользу. И джинны и люди созданы для поклонения, смотрите для поклонения только ему, одному Аллаху. Вот это нужно запомнить, что все джиннар и все э, люди, все созданы они для поклонения Всевышнему Аллаху. И нельзя делать ширк. И нельзя предавать Аллаху сутоварищей. И Аллах не хочет от нас никакого риска, он не ждет от нас никакого риска, чтобы мы ему давали какой-то ризок. Он дает ризок. Он Аразак. Ар Аллах Супанова Тааля, ар-разака. Запомните это. Он Аразак. Ар и он распределяет свой ризок всем. И муравьишкам, и комарам, и китам, и всяким морским животным, и всяким птицам. И всяким жучкам червячкам ну и людям и джиннам всем дает ризак всем и каждому дереву и каждой травинки аллах посылает ризак удел ля и потому что аллах спана таля а раз запомните уама халакту льджинного инса и я буду я создал джиннов и людей для, только для одной лишь цели, поклоняться мне, и вахидун, меня одного уединять в Айбада, что такое айбада? Поклонение. Это есть уже единобожье. То есть поклоняться ему, одному, Аллаху, это запомните, что поклоняться это уединять Всевышнего Аллаха во всех видах единобожья, во всем. В его обудият, в его рубубият, в его осма и сифатах во всем уединять мы должны Всевышнего Аллаха. То есть Он один, достойный поклонения Аллаху Субану Ата'аля. У Него самые прекрасные имена, у Него самые прекрасные сифаты, качества, атрибуты. Аллах Субану таля. -та Создатель каждой вещи. Аллах Субану Ата'аля. И знаете, что именно из-за этого все были споры, из-за этого все были прения, хусумат называется по-арабски, это хусумат, прения, споры, хусумат. Какой пророк не приходит, с ним народ его спорит, потому что народ хочет Жить привольно, жить как хочу. Шайтан им накручивает. И они поклоняются кому хотят. Но надо поклоняться Всевышнему Аллаху. И все споры из-за этого происходили. Из-за этого пророков гоняли. Из-за этого пророков э, мучали, убивали, изгоняли, избивали. Из-за этого, из-за таухида. Из-за единобожия! Запомните! Потому что каждый пророк приходит и говорит: люди, оставьте эти камни, оставьте эти деревья, оставьте эти, эти идолы, поклоняйтесь Всевышнему Аллаху, только ему одному, никому больше. Не надо джиннам поклоняться, кто-то поклоняется джиннам, не надо могилам поклоняться, кто-то поклоняется могилам. Не надо поклоняться святым Аулия, а кто-то поклоняется святым и Аулья. Не надо поклоняться кресту, не надо поклоняться корове, не надо поклоняться обезьяне, не надо поклоняться человеку. Мы даже ангелам не поклоняемся. Мы даже не поклоняемся Адаму. Мы не поклоняемся Джибрилю. Мы не поклоняемся Шайтану. Не должны мы никому поклоняться. Мы должны поклоняться Создателю. с Нашему Создателю, который всех нас создал. И джинов, и людей. Для того, чтобы мы только Ему одному поклонялись. А споры и ругань была именно из-за этого: что люди не хотели, люди не хотели признавать этого. Людям хотелось жить как хотят, привольно, кушать, что хотят, халяль, харам, не, раз, не разбирая. Илляха илляллах. Но Аллах Субхана. Не просто нас отправил на эту землю, Аллаху спонаталя нам дал книги, писания, и аллах спонаталя посылал пророков. Из-за этого пророков мучили, из-за этого пророков гоняли, из-за этого над пророками издевались. Потому что они приходили и говорили, «Эй, люди, не надо кланяться могиле, не надо поклоняться святому, не надо поклоняться дереву или камню, или истукану, или еще кому-то». Только к Аллаху, только к Аллаху наши должны быть дуа, только к Всевышнему Аллаху мы должны обращаться во всех наших положениях, в радости и в горе. Но вот там и происходили все споры, и здесь подводим итог, и здесь мы подводим итог что в Амахалах Тулджинна Инса я создал джинов и людей лишь для одной цели, чтобы они мне одному делали все виды райбодатов. Каждый должен держаться крепко за единобожие, дорогие братья и сестры, мои ученики, большие и маленькие, девочки и мальчики, все должны мы держаться крепко за таухид, за единобожие а тот кто не держится за таухит, тот у кого таухит слабый, тот у кого-то ухит на 10 процентов или на 15 процентов или на, на, на 25 процентов или на 38 процентов, а может быть на 99 процентов таухит, но не, не 100 процентов. и тот кто не держится за таухит полностью коренными зубами, Значит, он не поклоняется Аллаху так, как нужно поклоняться. Значит, его поклонение, в нем есть какая-то вещь, которая мешает, которая портит это поклонение, которая портит его таухит. Поэтому наша задача держаться за таухит процентов. 120 процентов 150 процентов на 200 процентов нужно держаться и мы с вами будем это проходить мы будем с вами проходить это что мы должны изучать таухид единобожие а также мы должны изучать многобожие чтобы не попасть в него и должны изучать единобожие, что ласпана ваталя один единственный во всем и мы должны изучать Всевышнего Аллаха. И как поклоняться Всевышнему Аллаху на 150%. Запомните, на 150% мы должны поклоняться Всевышнему Аллаху Субханава Тааля. Искренне. И он не хочет от нас никакого риска. Ля Иляха Илля إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله سبحانه وتعالى الرزاق عبلا دايش قوي سيوي لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك